Слава богам, а если точнее, слава Одину. Наконец-то появилась возможность рассказать вам про подразделение АМФ. И на очереди поддержка, которая обладает кучей разных приятных бонусов. Начнем с прокачки, а также разберем урон, стрельбу и его спецспособности. Поехали. Напоминаю, что это предварительный обзор, а неполноценное мнение, все-таки не удалось поиграть в пвп, а только в натиске. Основная способность – знамение. Время действия способности все противники, находящиеся в радиусе действия, а это 24 метра, получают эффект предвестник. Предвестник – это когда цель находится под угрозой получения негативного эффекта. Противники, не покинувшие радиус действия, по окончании действия способности получают эффект капкан капкан цель не может двигаться длительность соответственно эффекта 5 секунд это очень долго если честно для пвп и радиус здесь 24 метра это очень большой фактически дойдя до середины карты вы можете в любом случае какому-нибудь из противников зацепить свои способности давайте посмотрим на нашу ветку прокачки соответственно первое и так понятно складные сошки второе это у нас увеличение запаса здоровья 100 точнее 10 если посмотреть личное дело то у нас в топе 110 60 брони, ну и соответственно другие параметры тоже, видите, очень большой затратан, очень большая затрата на рывок. 15 очков выносливость. Далее идет запас выносливости плюс 100, соответственно ручной гранатомет открывается. Далее у нас идет прицел оптический, во время стрельбы я покажу, как стреляется и с ним, и без него. Далее идет увеличение боекомплекта. Вот это уже интереснее, особая черта. Союзники, находящиеся в радиусе действия основной черты, Получают уменьшение урона от пуль и взрывов. Я это хочу видеть при сборе на каждое подразделении, но это уже будет отдельный видос. Далее, прицел оптический. Есть возможность как с оптическим прицелом, так и без него. Без него такое себе, с оптикой гораздо удобнее, тоже покажем. Далее, конверсия магазинов. Короб на 80 патронов. Соответственно, вы увеличиваете магазин на 30 патронов, лишаетесь одного магазина и время при зарядке уменьшается на 4 секунды. В PvP это будет просто ужас и боль. 7 секунд в итоге у нас получается. Если посмотреть на снаряжение, то в минимуме у нас 3. Давайте сделаем вот так вот. В минималке у нас, соответственно, 3 секунды. Если включить, то будет 7. Это очень много. Для PvP рекомендую ставить на 30 патронов меньше. Не включаем. Далее, увеличение комплекта плюс 1 штука. Далее, увеличение времени действия эффекта способности плюс 2 секунды. Дальше, замена тандемных кумулятивных зарядов на осколочные. Соответственно, урон минус 70, радиус поражения плюс 2 метра, бронепробитие минус 10 и боекомплект плюс 3. Здесь вам надо сделать выбор. Либо у вас 3 полноценные ракеты, которые носят урон 160, либо вы включаете уже с уроном 90 и бронепробиваемостью 50. Урона гораздо меньше, но зато площадь поражения гораздо больше. Выкуривать противника за укрытие – одно удовольствие, я тоже все продемонстрирую. Далее, ускорение восстановления способности. Предпоследнее – увеличение дальности применения. Все стандартненько. И последнее – особая черта. Противники, находящиеся под действием эффекта способности, получают увеличенный урон от оружия. Входящий урон – плюс 33. Тут, я думаю, даже объяснять не надо. Под этим бафом можно пушить просто на ура. Но давайте перемеднемся в тренировочную комнату и там посмотрим. Я сейчас стреляю через оптический прицел. Соответственно, это гранатомет с минимальным уроном. Это не топовая версия. Как вы обратите внимание, мы стреляем по дуге. Если мы стреляем на большую дистанцию, надо брать гораздо выше цели. Ну, тут можно пристреляться на средней дистанции, да, можно стрелять уже через центральный маркер. Если мы стреляем по укрытию, соответственно, мы его с первого раза не ломаем. Ломаем только со второго раза. Это не стоит забывать. Сейчас переключимся на максимальную, топовую версию. Все идеально уничтожается. Если вы обратите внимание, сейчас я вам демонстрирую не только максимальный урон, но также и прицел стоковый, без оптики. Не очень удобно, но в принципе до оптики докачаться не так уж и далеко. Далее можно посмотреть на радиус поражения. Это стоковая версия гранатомета. Попадают под урон все четыре бота. Сейчас мы переключимся на топовую версию. Соответственно, больше урона, но радиус на 2 метра меньше, если не ошибаюсь. Соответственно, крайний бот не получает уже урона. Но зато урон больше. Курить просто идеально. Дать немножко применим способность. Вы видите, на какую, мать его, большую дистанцию оно срабатывает. Молния это просто шикарно. Это, это прям Один. Соответственно, радиус поражения очень большой. Боты получили стан, соответственно, получили повышенный урон. Про это не стоит забывать. Забыл упомянуть, что если противник находится по действию нашего негативного эффекта, мы наносим больше урона. Было в голове 19, а если он подходит под негативкой, то уже 25. Кстати, вы обратили внимание, как мы быстро перезаряжаемся. Посмотрите сейчас. Блин, это просто пушка, вообще шикарно. Как можно отказаться от этого? Какие 7 секунд вы что издеваетесь? Сейчас посмотрим на fire от сошек это уже без сошек вводит вправо но не сильно контроль отдачи просто шикарный нет претензий если стрелять даже на большую дистанцию без сошек то ложится довольно таки неплохо в центр темп стрельбы тоже устраивает не знаю пулемет мне очень радует как своим поведением так соответственно и своим звуком но ну, если через сошки, то вообще все летит в точку Как видите, это мы стреляем от сошек. Все хорошо летит даже на дальнего бота. Сейчас постреляем без сошек. И, в принципе, большую разницу мы не заметим. Тоже неплохо все контролируется. И дальнюю цель можно неплохо уничтожать. Это еще прислой, что у меня руки привык. Как вы поняли, первые мои впечатления от этого подразделения, данного, от данной поддержки, очень и очень положительные. Не сказал бы, что они все прям имбы, но они очень хороши и явно у нас в калибре немножко меняется мета. Тем более, если собрать полное подразделение, то каждый, каждый оперативник дает свой бонус. Например, что посмотреть карту лес можно в моем отдельном видосе, а также не забываем посмотреть мини-обзоры на другие подразделения АМФ.